И приветствую всех дорогие друзья, на канале Артём Мух. С вами Артем, и мы продолжаем играть в собственную разработку Сталкер. Желание Фантома в Мир мире Майнкрафта. Это третья часть прохождения. В прошлой части, друзья, мы забыли чертёжи, внесли Геннадию Долговцу. Вот, точнее, ему мы как там военные документы, и чертёжи отнесли его Сидоровичу. Вот. И что как вам сказать? Вообще, в принципе, мы дошли почти до половины всей сюжетной. Только он еще, не знаю, предсказать могу, но скажу, что возможно всего частей прохождения будет 10 максимум 12-13. Вот. А, так что в принципе в принципе вот так так э, сколько у нас денег Сейчас посмотрим так у нас рубля а, мы получили специальный костюм но это нам для другого места вот это нам для как раз таки темные мужчины так вот ну, на это что ну, ученый так кейс кейс сюда да ботинки деваем не понял а вот мы в этом были отлично у нас есть еще граната на гранату давайте сюда так смотрим звуки все нормально но ну, короче мы у него ничего не купили на так понял мы его не так уж купили в конце серии а. Кстати, если вы заметили, ну, вы заметили. я установил... шоу по что будет ну все левую руку тут стоит так давайте отправимся к стидоровичу ему нужно а, нам ну, нам нужно так нам еще нужно вернуться мини-пистолет зачем она а а нам нужно получить следующее задание. Все задания, кстати, будут не только у Сидоровича. А, небольшой спойлер это последнее задание у Сидоровича. То есть сегодня мы покидаем наш любимый кордон. Может мы еще вернемся за награды ну, Посмотрим. Так, Сидорович. Поехали. Ну что, Сергей, путь в темную лощину теперь открыт нам. Но, как я и предполагал, о нем знаем не только мы. Мой человек, работающий в монолите под прикрытием, мне сообщил, что монолитовцы тоже нашли путь к эпицентру зоны. Совсем скоро здесь начнется сильный выброс, и тебе лучше уносить отсюда ноги, ясно? За нас не переживай, и не в таких переделках побывай. побываю. В эпицентр, в эпицентр просто так-то не попадешь защищен силовым полем, а выключатель находится в некой лаборатории X14, недалеко от X16. Тебе нужно будет пробраться туда и отключить силовой поле. Точное местоположение я его не знаю, поэтому загляни на базу группировки долго. Зайди к банне. Он подскажет точнее. Координаты их баз я уже скинул тебе на КПК. Все ясно? Да, думаю, понял. Так, ну молчи Вот и отлично. Как придешь на базу долго, передай мне привет, бармен. И отнеси ему мою разработку электродвигателя. Давно хотел ему отнести. Но ты же знаешь, что я отсюда никогда не ухожу. Удачи тебе там, надеюсь, тебе все получится. До встречи. Так, у нас дай значит, это у нас, как о, а вот сюжетно. Отнести бармена лучше двигателя. Да, мне нужно отправиться на базу долго и разузнать у Бармена про некую аппаратуру X14 и отнести ему электродвигатель от Сидоровича. Так, отлично, электродвигатель. Я помню, в одном из этих сундуков. Да. В одном из этих сундуков от электродвигателя. В дань из большинства электродвигатель. То есть мы его получили. Мы должны ему еще его отнести. Так, база долго база долгая, я не знаю, где это находится. Мы будем. Я научим Так, скоро уже утром будет. Так, а что у меня на в настройке графики? Так, куда нам идти? Ну, вляпались, видимо. Взрывную штуку там. Да. Армейский блокпост там АТП ферма свалка там. Да. Но свалка, значит. О! Слетает. Отлично, значит, нам уже не понадобится. Опа! порох текстурки так а, возможно я буду обрезать а, видео где мы будем долго идти потому что посмотрите, посмотреть как я просто иду мне интересно а идти нам долго до да, база долго я скажу так так поесть у нас еда есть но у нас емало Мало на да? Надеюсь, Я надеюсь, это монет радиации сейчас. Погибаем. Сейчас типа. На Ударяет как будто. Мы бегаем медленно. Либо мы вляпались в одну из один из этих Да, так. это ферма. Да, там. Чёрт. Пять. Some spot point. Ещ мы в аномалию попали. Мы сейчас, скорее всего, умрем. Так. Вот мы и погибли. сейчас все нормально. Проиграем. А, да, у нас слишком много вещей. Но выбросить мы, к сожалению, ничего не можем. Так, то наш там наши еще. Ладно, нам то не надо. А, это тоже порух. Быстрее быстро меняется но очень гей блин я уже честно устал идти Скоро будет карантин. Черт, опять обляплю всю эту штуку. Бандиты. Понял, я же их убил. Так, видимо, скореение пришло. И боялся. Ну ничего, сейчас мы быстро. Скучно Отлично. Да, значит, скоро. Оружие будет хана. О, это уже нормально. Отлично. Патроны, еще одна. Еще не надо, но так вес. <свист> так, тут все нормально. Да, все нормально, Теперь нужно принести. Что дальше нам нужно? Дальше нам нужно на спалку. Поехали. Так, на спалку. А, все. Да, нам нужно сюда. Да. Тут еще не был и <связываю> аккуратно. <связываю> Черт. Бля, это зомбирный. Все это зомбированные. Какого черта они делают тут далеко от центра зоны? еще и бандитов убили. Ладно, там там домьем. О! -о, -о. Слышь, мужик, аптечку, да, я сейчас совсем тут подохну. Нет для тебя аптечки. Так, иди, ну сижу живут. Опа. Друзья, у нас есть теперь патроны. Думаю, это всегда хорошо. Так, проверяем. Тайник тут должен быть как раз фамилия пистолет. Он говорил на свалке, значит, на свалке он должен быть. Это чисто мое предположение. Я не помню, куда я его ставил. так нету нету о, сундук о, вот фамилия пистолет Михи так, загонил завершено. Ну теперь нам нужно ему вернуть к счастью, мы недалеко мы это сможем в принципе сделать Еще один зомбированный уже ночь. Возвращаемся сюда. Так Возвращаем ему пистолет. Теперь можно жить. В души Сергей. Будет нужна помощь, обращайся. Обращайся. Полученные деньги тысяча рублей. Да, он забрал. Но скоро инвентарь куда да, я вижу так нет там не туда это другое место так да. вот надо почему меня проверять на моей всегда Так, это было вроде проблем Да, это мой проблем Самое опасное это Карусель вроде бы как Который поднимает Воздух высоко, ты крутишься Крутишься и тебя просто на части разорвут. Мятовцы. Может и был зембированный принеготовец. А я не знаю. Так что можно выкинуть. Так, деньги не выкидываем. Плоть, ну, может, таком он продам, блин, надо. Это надо, надо сюжетная. Угу. Вообще не знаю, что это такое. Как он называется? Нужно, нужно, нужно, нужно, нужно. Делаем так. Тан -тан -тан -тан. Честно, нам нужно все. Что такое? Понятно. Черт, что та штука, которую он тут распылил нужно нельзя понять. Вы издеваетесь? слишком мало. просто оболел. А, пришли обратно. Да, дебила, конечно. А все, все, все, сейчас лучше на тратится, конечно. Да ладно, у нас мало осталось. <клышко> <клышко> <клышко> так, идем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну я думаю, тут оружие оставить на каких-то сильных существ. А ну, можно этим постреляться. Ох, что. Или вы на мою пану. О, мы до точки дошли. Их. Так что у нас телефон не ГРПРО. Так, там бар, вот, вам туда, друзья. Темная долина, на карду. Но у нас не темная долина, у нас темная лощина. Это что другое. Нам туда идти, а там чемная ГРПРО. О, не там военная, я туда не пройду. Там военная. Надо там быстро решает тем более смысл идти туда я не вижу линячок пустой И все с а, текстурпа короче делает так что аномалии вообще не видно то есть ты даже не видишь дымок на как было раньше. Это очень удобно. То есть теперь это действительно стоит использовать, потому что другого ты просто сдохнешь. Так, это у нас что? Это у нас реактор. Лишь бы не попасть в радиацию. Он отлично. И вся его все. вся Саем силу. Чизэнги, что такое? Не понятно. Так, что у нас? Иди, О, друзья, мы добрались в радиацию, я понял, понял, тут радиация везде, -мо! О, друзья, мы добрались, двок. Друг... Чего с радиация, блин, тьма. не помогает мне вдруг воспользоваться. Странно, странно. Так, давайте прячем оружие. Так, если тут лагает, я извиняюсь. Потому что много созданных NPC. долг. отношений а и травм. Ничего ты мне не расскажешь. чем то маски как у бандита? Это странно, подозрительный. скажу что может быть ты а зуб был чего тебе что может интересного сказать я как-то не в курсе последних событий костюм глухая долг. сундук тебе сюда да глухарь тебе сюда нельзя почему ой твоя дело кротисе к себе пока по не получить не пройду я не пройду и не буду пытаться, так вот он ворота где территория долг так привет ты ничего не скажешь привет тоже ничего так кабан долг машина не трава Дальше находится территория базы долга. Мы не пускаем кого попало. Мне нужно поговорить с по важному делу. А, Сидипщик предупредил нас о тебе. Ладно, можешь проходить. Но если достанешь ствол, пристрелим быстренько. Я достану ствол. Все. И как вы поняли, просто... Не попасть сюда, только через вот эти ворота. О, сразу присыл лагать. Кто континус? Ты точно. Так. Так, какие-то тоже аномалии, видимо. Жарко или как-то нынзалось. Еще одна жаркая разумность. Так, что у нас аптечек нету вообще. А нуля. Там какая-то табличка. Наверное, написано, что у вас близко. Так. Осторожно, сталкер, впереди мы мали. Ай, да ладно. А где будут, сейчас малыш? Ну, в общем, Я пройду. это нормально нет отлично так мы прошли нормально черт там опять имбируем Как же рожать. Чёрт, бандиты. Главное не попасть в пол. Минимум да, их было двое. И было трое, трое лучших друга, знали. Давай вылетевать. but she'll Хотите посмотреть, что будет с этим гранатом? Давайте посмотрим. Вас не один интерес. очень скоро не будет. я попробую скачать мод на рюкзак еще чтобы было удобно потому что без рюкзака места не хватит так до базы долго 50 метров в принципе я уже вижу какие-то шпилки Перед входом покажу документы. Ну все, друзья, мы на базе долго. Не так долго, в принципе. Так, долго, сука. Нашли нейтрал. Ты находишься на территории долга, опусти оружие, если хочешь пройти. Зачем? Тут оно тебе ни к чему. Вас сохраняется со всех сторон. Считай, что ты в безопасности. Если захочешь вступить в долг, то подойди к боцману. Он находится возле арены кстати друзья я давно подумал вступить в какую-то еще группировку потому что ученый это как бы крестовый а можно вступить еще в какую-то думаю вступить либо в полк либо в чистое небо но насколько знаю я свободно не смогу потому что иначе меня будут враги все включая армии потому что он будет свободно так Ничего не скажешь, Вот, я думаю, вступить в долг. Но мы это я думаю сделаю, сделаем, сделаем знаю, в следующей серии. А сейчас мы зайдем в бармером, возьмем по мне, что-то надо. И закончим рейд. Опа, там длинчок. И це припасы на закрыть. Резон, о, прям как в игре, полностью с наказами. Это База yeah. дом. Арена. Вот. в арену. Да, да. Так, а вот ботс, мы, мог, мы идем попозже. Он закрывается хоть да вот смотрю зайдем куда попозже так он не сможет у нас закрывается комбат сторинг гейм все вон вот вам, сюда долг. ничего не скажешь Парам, парам, парам. так проходи не задерживаюсь ну, это не часто в игре весь до сих пор весь до сих пор же играю. так тебе сюда нельзя так а вот на бар нельзя вот ночью бар что с тобой стало почему-то посидел так дот нашел нейтрал. Что то мне не скажешь. Так. Тут. Пустите потом. И для этого пистолет это оружие, чё-то. Эмбарма отношения не травнуется. Спросит, там было. О чем ты должен был его? Деталь. О, спасибо тебе. Сидорович что-то припозднился с этим. Теперь можно поговорить получим 1000 а wow. теперь у нас друзья 20 рублей 20 а к сожалению с ним торговать нельзя потому что он отвечает сделан а торговцы я еще тут не сделал поэтому торговать не буду чем покупать в следующей серии Сейчас отсюда спросим что-то как бармен Здравствуйте, Сергей. Я предполагаю, что вы от Сидоровича. Поэтому сразу где? Он? Что вас интересует? Мне нужно узнать, где находится вход в лаборатории X14. Этого никто не знает. Ну, это место очень опасно. Могу сказать лишь то, что ваша лаборатория X14 находится где-то на дикой территории. Это не совсем лабора... лаборатория. Я бы даже сказал, что она находится под землей. Там полно мутантов и смертельных аномалий. Я уже про радиацию молчу. С костюма там не продержишься. Что такого в этой лаборатории? В лаборатории X14 проводились очень страшные эксперименты на людьми. Как бы сказать, эти ученые создавали новые мутации и металлдурозы. Только они все мертвы. Тот нулевой пациентик всех елбим. Если вы полите туда, то будьте готовы к встрече с неизведанным. Мне нужно туда, чтобы отключить систему защиты купола в зоны. Так, ну, хуже. Да, я слышал Но в общем точное местоположение я не знаю, как я уже сказал. Есть мой человек, который сейчас находится в лагере на дикой территории. Он сможет дать ее координаты. Если будешь в лаборатории, то принеси мне документы. Они помогут в расследовании. Долгу не осталось. Хорошо. Отлично, вам нужно теперь лучше документы принести. Так, что у нас? База задания, Ну, он Так, встретиться с правдником на Дикой территории, привести документы лаборатории X14 Барма. Так, мне нужно пробраться на Дикую территорию и встретиться с проводником. Он покажет мне вход в лабораторию X14. Документы из нее нужно будет срочно передать Барму. Так, все. Документы X14 вместе с банком отлично на этот случай спросим эх здорово мужик прикинь беда потерял своего товарища били его бандиты бандиты под вот печаль есть что на примете есть конечно так принести артефакт мендусам как бандитов принести плюс психосебаки принести костюм погибшему сталкера до встречи так у нас плотно на собаки давайте вот это. новое здание завершим новое отлично. спасибо дружище держи награду Получено деньги в 500 вот еще 500 отлично так, плюс 4 так, давайте возьмем у него сразу задание еще какое нибудь так, давайте Принести костюм погибшего сталкера. Где-то вне агропром лежит тело моего товарища Сталкера. Принеси мне его костюм, и а я заплачу воды. Хорошо. Так. Че второе здание? Тихор. Тихорь сказал, что в ней агропром лежит тело его друга. можно принести ему его костюм. Так, шлем один, живет один интересно заплатить а у нас сейчас 2 600 В общем, друзья, на этом все, я мой ролик. В следующей серии мы, друзья, отправимся сначала в неокропот, а потому что так, кстати, сейчас проверим еще раз, прочитаем быстро. чтобы ну скажем получить награду деньги там чем купим и справимся на дикую территорию не через тот спорт который зашли а там другой есть, потому что она там находится территория там найдем проводника чтобы он показал нам репортаж 14 спорта на сегодня был канал а был Артем был на канале «Тимур». подписывайтесь ставьте лайки если понравилось Напишите свой любой комментарий. Всем удачи, всем пока.